После того, как я уже понял, что это точный инсульт, мне это все мне врачи сказали, предстоит долгая реабилитация, быстро это не закончится. Ты понимаешь, что срочно нужно искать какой-то выход из этой ситуации. Ну, найти ответы сложно. Что теперь с этим делать и как вернуть назад. Все люди, которые там ходят в спортзалы, делают периодически чекапы и пьют какие-то там вады и таблетки для профилактики, у всех цель, по большому счету, одна. Более качественно и более эффективно проживать там, тот отрезок жизни, который нам предопределен. И, конечно, возврат к, опять к тому, что ты можешь смотреть на мир таким же красочным, какой он был там раньше, это ну, вот, неоценимо. И думаешь, да, интересно, как же это работает. Но самое главное, что это работает.